Ой, Серега, где мы? Что произошло? Там как будто бы... Там был звук, как будто квартира взорвалась. Я, я в шок. Я Ой. в шок попал. Я в шок попал. Как будто бы квартиру взорвали. Такой Ой. звук прям был. Бум. Мы же вроде не так долго тянули с этим, чтобы деньги вернуть им. Может, ну, мы и долго тянули. Ну, я не знаю. Я думаю, что мы не долго тянули. Ну, здесь дверь выбита и записка какая-то лежит. Что с моей квартирой? Что здесь произошло? Здесь какие-то плакаты. Дверь выбита. Все. Все. Я здесь даже ванну оставлял. Теперь ее нет. Зеркало здесь лишь стояло. Что... Эм... Вынесли твою хату, получается. Капец, да, уж конечно. У меня вот в рюкзаке деньги лежат, которые у нас там были. И только кровати, и компьютер со столом. Блин, что за фигня? Мы же хотели переехать только в тот дом и сразу вот какие-то проблемы. Так, ладно, давай прочитаем записку. Ахахахаха, да, да. а поверили? Если у твоего видео не доберется 15 лайков, мы взорвем ваши квартиры. Сначала твою, а потом твоего соседа. А, и да, деньги, принеси их нам. Мы будем сзади торгового центра в час ночи. ночи. Если честно, я в это время у меня глаза просто уже закрываются. А я все время монтирую видосики. Надо выспаться, получается. Ну тогда давай уже направимся в эту квартиру, до которой мы не дошли. Так, смотри, давай вот отсюда дверь возьмем, чтобы хотя бы что-то. А она не берется. Она, походу вообще не, не разломная какая-то. Она не берется. <сосы> Что ж ты будешь делать с этой дверью, устрана? Может, вот эту возьмем. Без разницы уже какую дверь. Ладно. Ой, я ее вынес. Ты ее вынес? Да, где она? А? Че за фигня? Какой-то паранормальный дом, все, пошли отсюда, ну его нафиг. Да. Блин, там же мой дом, мало. И что, что твой дом? Мой дом, блин, там все воспоминания о ну, если мы отдадим бабки, то, в принципе, он сохранится. Ну, да, так... А, ну, в принципе, так какие проблемы вообще отдать нам бабки, если мы полностью богаты? Ну, да, у меня вот очень много бабок. Надо, кстати, прийти посчитать, сколько у меня денег. Mm -hmm. Мне кажется, там больше... Ну, тут явно больше полмиллиона гривен. Вот. Ну, слушай, там достаточно много да, Еще... Кто-то звонит, кто-то звонит Алло А, ну хорошо Да, это будет удобно Да, в это время удобно Да, все, да, до свидания Рассказали Да, из банка звонили угу. Карту мне буду делать Я туда все бабки покладу а, понятно, ладно Так, короче, вот наш дом, блин Здесь, правда, ничего не поменялось Что-то прекратили стройку но Надеюсь, и будут строить, потому что Огромные шести... 16-этажные дома уже построены Так, э, пин-код, ты знаешь? По-моему, э 40 я как, как всегда вламываю дверь Понятно Так, я так. так вот надо. Все, пойдем Заходи и. Ну, все, в принципе, можем. Я телек, наверное, позырю. А, ну, окей, я тогда сейчас пойду немного А Хотя не какой телек? Я что-то какой-то непонятный. Мне нужен не телек, а установить свое рабочее место. А ну да, пока ты установи, а я пойду в комп поиграю немного, и мне У -у -у. уже вот через часик нужно идти карту. Я а неплохо, неплохо, ты живешь да. конечно молодой, молодец поиграть. Так, не бабки не я забирать не буду. не буду, сейчас установим себе кроватушку и все такое дельце. Так, фух, ну маленькое рабочее местечко я себе ну тут чё подготовлю. Ж ты так а? Ну вот так вот. Только закончил, вот уже час прошел, я пока. Зашел там, блок сломал. Так, ну пойдем тогда за твоей картой. Слушай, а может мне тоже сделают? Ну, как хочешь. Так. Опа. Ладно, карту я потом, потому что, ну, реально надо грязные деньги перевести в чистые деньги. Вот. Чтобы эти бабки лежали, собственно, на карточке. Вот, а я вот с карточки намного удобнее. Вот в нашем городе сразу терминал, кстати, добавили. Так что мне на карте будет даже легче. Ну да, заходишь в магазин, прикладываешь, все, покупочка твоя. И не надо никакой сдачи, ничего. Ну да. Вот. Ну тогда бежим, бежим. К ТЦ получается? Ну да. Окей, побежали. Они... А, в банк, в банк, а, там, конечно, да. Нам нужен банк. Окей, тут побежали, побежали, побежали, побежали. Просто банк он, как, как бы, как, понимаешь, возле ТЦ? Ну, не сказал бы. Ну, чуть-чуть там, несколько Латные метров. На они... Ну, да. Ну, здесь прикольно в пуково, что есть дорога к населенным домам там дорога ну тоже есть дома но там знаешь всякие кафешки есть и ТЦ там есть там банк парк и парковка здесь тоже парковка так что прикольно я не пукала рядом с банком подожди меня я быстренько карту сделаю да да окей я тебя подожду а, а акция? вот какая акция а сейчас подождите подождите да э Леха Леха mm -hmm. Короче, там такая акция, если ты сейчас тоже сделаешь со мной карту совместно, то это будет в два раза меньше оплата будет. Оплата за что? За карту. она покупается? Что? Она покупается? Ну да, я покупаю себе карту, но у меня на первый месяц, как бы, выживание в, в этом городе, о, не выживание. проживания в этом городе, мне, как бы, минус, там, 10, минус 5 процентов дается на все покупки. А, месяц. ну давай. Так, здравствуйте, я вот второй, я друг вот этого очень молодого человека. Короче, нам нужно, да, карточку сделать, так, ну давай, давайте давай. сделаем так Спасибо большое. Так, ну, счастливо пользоваться вам своими карточками, собственно. Вот, все, давайте, до свидания. Ну, все получается, пойдем. Погнали, погнали. Монобанк, у меня карточка, смотри, какая топовая. А тебе монобанк сделали? Да, мне монобанк сделали. А мне мастер карт gold Нифига, нормально. Нормально, мама так, да, ну пойдем туда, пойдем пойдем. Теперь там да. лежат наши бабус, да, бабусы. Бабусы, короче, там наши лежат очень много. Сейчас я так мы ну все пойдем уже скорее в, этот, в эту ТЦ и что-нибудь попробуем уже нашими карточками заплатить. Но ну, а потом в кафешке, я думаю, переждем э, того так. времени. Слушай. Знаешь, Леха-Леха, Лёха, я себе в общем-то заказал Айпот. Э, М -м -м, неплохо вот, И, кстати, сегодня должны мне привести. Я iPhone себе какой-то крутой хочу А то хожу с этим покафоном Он, конечно, выглядит как iPhone, Но все же хочется что-то прикольное Так, э -э, продуктовый, хорошо Жаль у нас Скоро появится, кстати, у нас магазинчик э -э Техники И вот тогда закупимся Да, вот тогда и Ну скажу, ты онлайн я... купил, да? А я там, в принципе, и заказал эти айрподсы, как уже так, обещают скоро вот построить. Я возьму э, э, Спрута и Кока-Кулы. Все, я взял. Вот, я беру, беру спрута. Ага, так я расплачиваюсь карточкой. А, на, ка на кассе же, я на кассе. Точно, точно. На кассе, да, да, да. Я на кассе, я на кассе. Так, смотри, так. Кирилл, здорово. Значит, мне кока-колу кока и спруты. Я оплачиваю карточкой вот. Да-да-да. да Пип-пип-пип. Все, спасибо, да. -да, -да. Все, да. я купил Но, спруты. Все, и Кока-Колу, и спруты купил. Пойдем. Мне кажется, надо сб сбегать в амунацию. Зачем? Ну, надо как-то этих братанов положить, которые там бабки. Ну, кстати, я тоже по себе пил и пистолет. Пойдем купим пушки нормальные, чтобы они у нас были на все всякие случаи жизни. Вот. Главное, чтобы нас никакие копы не останавливали потом. А это, конечно, да. Давай, иди сюда. Сейчас по-быстрому добежим до амунации и вернемся, да? Так, ну что, пойдем уже вот собственно магаз. Так, дорогой продавец, смотри, нам нужно что-то самое такое прям мощное. Я хочу вот себе взять калаш. Где находится калаш? Я не знаю, где калаш находится. Ага, калаша нету, да, продавец говорит. Да, слушай, а давай купим пулеметы. Я, ты я, можно я возьму это АУК, я а, хочу например, взять. Дорого стоит, давай, я себе не отказался от МП7. МП7, э, а ты где-то ее здесь видишь? Вот. Это УЗИ. Ну УЗИ МП7 вот. Ну бери УЗИ, так вот и, это. а я возьму вот это. У вас оплата карты же есть? Да, да, да, у них все есть, mm -hmm. давай. А, все, так все, плену. транзакция завершена, написано. Все, вот пойдем, блин. пойдем. Так, ну что, Серега, мы вот уже с пушками, давай попробуем. Ага, я вообще мощный с пушкой такое жесткой жесткая, поэтому теперь я вообще вот такой вот. Так, ладно, патрона сейчас не надо потратить. Ну да, в принципе, мы сейчас возле парка люди будут очень сильно испугаться и будет плохо. Ну что, да. ну, я предлагаю пойти сейчас к нам домой и чисто уже начинать отдыхать. Может потом... в кафешку? Mm. Только пить мы не будем, мы там какой-нибудь кока Вот -ко... давай кока-колы и спруты там попьем. А я уже выпил, мне не хочется. А да. Пойдем тогда в дом, в дом, да и да и вот там уже обсудим все наши вот эти грязные делишки, Все, пойдем. А что он там орет опять? Серега, ты что там орешь? Ой, господи! О, господи, блин, зашел, блин, так ладно, хоть с компом поиграем. А я случайно, я думаю, кто там орёт. Смотри, сейчас уже на, час, э, на часах, час, час ночи получается. Там эти пацаны должны подъехать. Ну чё, погнали, разберемся с ними. Погнали, разберемся реально. А чё, они офигели что ли? Квартиры нас тут вот обворовывают, взрывают. Ну вообще что ли? Это вообще кто это? Подписчики наши что ли? Невозможно, но мне пофиг. Они угрожают нам, и мне кажется, им надо дать. Трин дюлей. Конечно. Ну чё, как так. никогда я вижу их. Я... как никогда нам нужно вместе держаться. И оружие сразу не показывать. Нам нужно... Это корова, Фин -фин -фин. они там. Это, э, это они там корова. Твою <соцкий> дивизию. <соцкий> тихо, тихо, <соцкий> давай зайдем сюда, сюда, сюда. сюда. Почему я думал, что их только двое? <соцкий> их четверо, офигеть. Так, тихо, заходи сюда пока что. Стой, стой, так, стой, давай смотри. Давай сразу оружие, давай с ними поговорим. Давай, давай, давай, так, подожди, не, надо их держать на мушке Они даже без пушек, тихо, подожди, давай подойдем Так, что тут делаем? я не понял Нам сказали здесь с вами встретиться Да не, не, не, мы ничего, мы просто этот, как, мы здесь просто стояли, ждали двух челиков, хотели их квартиры взорвать Дебилы, это мы! А, да, да. пацаны, принимайте их! Ага, О! принимайте, получайте газнюки. А куда их машина делась? Так, тихо, все, сваливаем уже, могу. уже, блин, уже начинает светлеть. Быстрее сваливаем что? Трупы лежат. Ну в таповик на эти трупы пойдем уже. Офигеть. Это будет палевно, потому что. Вот они это... встали, они встали, стреляй. О! Тихо. У меня уже. Ой, больно. Ты что делаешь? Ты меня прям всадил. Я Пули. не стрелял, это они, походу. У них пушек нет. Так, тихо, мне нужно перезарядку сделать. Тихо, я валим, не могу. Жрать. Валим, валим, валим. Да, валим, валим. Господи. Твою дивизию, офигеть. У меня патронов еще мало на пушку. У меня три с патронов осталось. Господи. Офигеть, мы с ними разобрались. Ух, ребята, ну, за такую кажется... серию обязательно надо поставить лайки. Но мне кажется, их там было вообще не четверо. Мне кажется, там огромная банда. Да, И реально. поэтому, ну, поэтому возможно, ребята, реально... из этой банды просто пришли с нами поговорить, а мы их пристрелили. М да... Ну, короче, ребята, ставьте лайки обязательно, чтобы наши квартиры не подобрали, потому что сказали, что если 15 лайков наберется на этом видосе, то как бы наши квартиры не подорвут, надеюсь хотя мы все равно переезжаем в новую большую квартиру, но эту все равно жалко, мы могли эту куда-то сдать или что-то еще и еще бабок больше навариться на этом. Так, кстати, вот бабки у меня забрали уже все, у меня рюкзак тупо пустой, все на э, банковской карте. Вот, ну давай хоть проветрим, откроем. Ой, да. уже что-то получше стало. Ладно, фух, я буду сидеть за этим столом и думать на следующем плану так ребята все спим ложимся и отдыхаем ой как же хорошо